Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня у нас второй урок нашего марафона по пошиву леггинсов и спортивного топа. Итак, сегодня моделируем топ. Про конструирование леггинсов я вам тоже расскажу и покажу, но если хотите, оставляю ссылочку под этим видео. Больше года назад у нас на канале тоже было конструирование леггинсов, можно воспользоваться тем прошлым уроком можно послушать новый урок может быть какие-то дополнения что-то что-то я добавлю итак про топ я работаю с базовой основой с любой которая подходит к трикотажу это может быть базовая основа из курса футболка но тогда если вы кроите по той базовой основе никаких положительных прибавок вы не делаете берете просто чистые мерки ну если мы говорим про топ, если вы хотите, чтобы ваш топ был не в обтяжечку по вам, ну, например, вот я буду шить по себе в обтяг, да, если вы хотите не такое плотное прилегание, тогда вы делаете ну, как футболку и берите базовую основу из курса футболка. Вы можете воспользоваться базовой основой из курса боди, а также базовой основой из курса слитный купальник на каркасах. Тем более, здесь есть вариант с выточкой. Про выточку. Естественно, если это простой обычный топ, то никаких выточек там не нужно. Изделие садится хорошо, ткани эластичные. Но один момент. Если все-таки у вас большой размер груди, лучше сделайте выточку. Пусть эта выточка идет из проймы к центру груди. Таким образом мы добьемся еще лучшего прилегания и лучшей посадки вот в этой области, в области проймы и груди. Пусть лучше будет выточка. Если она вам не нужна, работайте по простой базовой основе. Я использую базовую основу из курса «Слитный купальник на каркасах». Она вот у меня такая уже потрепанная. Строю я по своим чистым меркам, без положительных прибавок. Если у вас ткань очень эластичная, допустим, бифлекс какой-то хороший такой, да, растяжимый, и вы все-таки хотите топ, который будет плотно прилегать к телу, то тогда берете отрицательные прибавки, да, то есть так называемый коэффициент растяжимости из мерок обхватов вы вычитаете ну, обычно на бифлекс, на микрофибру и на всякие эластичные ткани, которые хорошо растягиваются, это где-то 15%. процентов Минус 15% процентов от обхватов и ширин. Ну, если вы проходили мои курсы, там я все про это объясняю подробно. Также вы можете воспользоваться построением базовой основы из курса 10 мерок, но ну, опять же, я да, повторюсь, без вот этих вот больших положительных прибавок. Ну, собственно, все, что я хотела вам рассказать в этом уроке, значит, будет моделирование топа, конструирование леггинсов, а также мы с вами произведем раскрой наших изделий. Я убираю базовую основу, достаю кальку, на которой уже переведены детали полочки и детали спинки. Так как у меня топ короткий, я буду работать вот с этим моментом, да, с деталями, которые Идут выше линии талии, от талии вверх. Если вам нужно будет удлинить топ, или это будет футболка, тогда вы отмечаете для себя на базовой основе нужную вам длину. Допустим, до середины бедер, или ниже, или ровно до талии. Может быть, у вас будет совсем укороченный топ под грудь. Вот тот участок, который вам нужен, с тем и работаете. Итак, убираю базовую основу, достаю кальку и приступаем к моделированию. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что вообще определяемся, да, какой будет топ. Давайте я начну с топа со шнуровкой, а потом покажу, как сделать топ на запах. Итак, если у вас достаточно большая грудь, вот сразу говорю, девочки, если где-то до третьего размера, вот у меня двоечка, я выточку не делаю. Ну, до третьего размера, в принципе, тоже можно увести в боковые швы. То есть, если у вас нет никаких заминов в области проймы, то работаем без выточки. Все уводим в боковые швы топ и так нормально ляжет, все будет хорошо. Если грудь большая, как я всегда говорю, даже на футболке лучше заложите выточку, чтобы посадка была хорошая. хотите сделайте космическую выточку, которая уходит из бокового шва вот так вот к груди да? она у нас вот такая вот давайте я вам покажу на, вот, здесь вот на модели. Вот из бокового шва она уходит вот такая вот к центру груди вот сюда. Ну, мы ее называли космическая почему-то не знаю всегда. Если есть вариант, сделайте обычную выточку либо из проймы, но вот я не люблю из проймы возиться, потому что там потом садится рукав, толщина может быть. Лучше из бокового шва, вот где-то ближе к области проймы обычную классическую прямую выточку, она не будет доходить чуть-чуть до центра груди, где-то сантиметр два. но вот этот излишек в области проймы она вам уберет, потому что те девочки, которые с большой грудью, лучше пусть будет выточка на трикотажном изделии, чем у вас будет не пойми, что здесь вот в области проймы. Поэтому, если нужна выточка, то мы ее уводим просто, как обычно мы с вами ее делаем Вот сюда отрисовываем новую, ну, например, из области проймы, вот от верхней точки, не знаю, 4-5 см откладываете вниз, и вот сюда вот так отрисовываем эту линию к центру груди, но выточка у нас не будет доходить до центра груди, где-то 2 см, и мы должны будем разрезать да, по новой линии, совместить вот здесь вот, закрыть эту верхнюю выточку и работать уже дальше, как ну, носить модельные линии. Так, ну что, давайте, раз я показываю, значит, э, так и сделаем. Угу, угу. Можно еще как сделать. Смотрите, если удобно работать, пока можно разрезать вот эту нижнюю выточку, вот по нижней линии, чтобы отрисовать верхнюю часть, чтобы нам было уже удобно, а потом уже эту нижнюю перевести в боковую. Вот давайте я так и сделаю. Так, не отрезаю по линии талии пока, чтобы было понятно. Вот смотрите, разрезаю вот здесь вот. Прям, видите, не, не, не вырезая детали. Закрываю верхнюю выточку. Так, я ее сейчас склею, наверное. Или закалю. Вот так вот, как обычно все. Мы с вами это уже делали не единожды. Это простейшее моделирование. Все, закрываем, чтобы нам было удобно работать с верхней частью. Чтобы было понятно. Вот так, допустим. да? Потом можно будет склеить, чтобы не мешалось. Дальше. Мы должны с вами определиться э, с вырезом декольте горловины. Для этого нужно измерить вот от этой нулевой точки, от точки соединения шеи и плеча, вот она нулевая точка, вниз, какую глубину горловины вы хотите иметь. Да? Допустим, отметили себе этот уровень. Дальше. Э, тоненькие лямочки спагетти. Либо вот эти вот лямки, как у майки. То есть вы определяетесь, да, какой топ вы хотите. Я хочу лямочки не тонкие, не спагетти, а обычные, 2-3 сантиметра шириной. Поэтому смотрим, ну где-то от 2 до 3 сантиметров, так, это для маленького размера. Для среднего размера от нашей нулевой точки по линии плеча откладываем 4-5 сантиметров, ну мне достаточно четырех. Если у вас достаточно длинное плечо и вообще вот эта часть очень большая, отложите 5 сантиметров. Дальше откладываю ширину бретели, 2 сантиметра мне достаточно. То же самое мы проделаем сразу со спинкой, аналогично, да, чтобы сохранить баланс изделия. Значит, от этой нулевой точки, сколько там у меня было, 4 сантиметра? И 2 сантиметра ширина бретели все сразу зафиксировали себе эти точки поняли дальше работаем с боковыми частями пройму хотите чтобы пройма была достаточно высокая то есть не открываете себе эту часть оставляйте как есть по базовой модели но как правило эту базовую модель мы корректируем как на сантиметр или полтора вниз по боковому шву опускаемся потому что когда мы строим базу ну достаточно высокая пройма получается если вы имеете красивую хорошую верхнюю часть которую вы хотите открыть показать свои ручки плечи опускайтесь пониже на 3 сантиметра по боковому шву на 4 то есть тут уже эта величина вы смотрите пропорции своей фигуры высокая вы, допустим много у вас здесь там да, ну, большая маленькая то есть смотрите сами 23 3 сантиметра достаточно для того, чтобы опуститься по боковому шву вниз. Ну, мне достаточно двух сантиметров, потому что я не люблю очень низко. Все равно вот эти вот части, да, тут вот что-то что-то есть всегда, что-то нам мешает девочкам. Два сантиметра опустились по полочке и по спинке, опять же, чтобы сохранить баланс э, изделия. И мы должны отрисовать новую линию проймы. Тут уже смотрите, как ее выводить. Хотите, сделайте макет. Я всегда тоже делаю макет, какая-то старая футболка есть, кулирка, еще что-то. То есть отрисовала, посмотрела. Может быть, вы хотите сделать какую-то, знаете, такая бывает, как она, майка алкоголичек называется, да, но по-другому не могу назвать. У нее получается горловина достаточно вся вот такая прям по горлышку идет, но как вот американочку, американскую пройму делаем и уходит уже вниз вот сюда по такой вот наклонной линии в область проймы, вот смотрите, мы тогда от нулевой точки откладываем не 4 сантиметра, а где-то полтора, потом у нас идет, например, уже ширина бретели, вот она, да, и глубина горловины, то есть мы сильно горловину не убираем, практически по горлышку идет, но вот отсюда лопатки сильнее открываются, знаете, да, там можно попрямее вот так вот взять, чтобы лопаточка вся была открыта. Вот идет линия лямочки, да, и уходим уже вот сюда, вот боковой шов. Можем увести вот так по наклонной, если не хотим сильно открывать лопатку. То есть вот эти модельные линии вы уже сами смотрите. Можете в интернете посмотреть эти маечки, как они. То есть взять перед собой эскиз и прессовать, попробовать. Надо, сделайте потом макет. Вот Это тоже, кстати, хорошая такая модель. Вот мне нравится, когда горлышко прикрыта, да, а вот лопаточка открыта, такая спортивная получается маечка, спортивный топ. Ладно, я остановлюсь на первоначальном варианте, на своем, там, где я отмечала вот эти вот точки, вот они у меня, вот это уже плечо будет, ну и пошли. Сначала аккуратненько пробуем линию по руке, да, рукой обвести, а потом уже берем лекало и пониже сделаю себе линию горловины, вот так вот по ростку ну, в принципе вот тут вот со спинкой проблем нет никаких вообще дальше по полочке тоже смотрю круглая горловина или например какая-то v-образная вводим вот сюда в ту точку которую мы отмечали в глубину сейчас возьму лекала и по поликала выведу и точно так же с проймой хотите попрямее сначала а потом вот так вот более резко либо более плавно вы видите линию девочки мы с вами это делали не раз и не два все, ищем нужную линию дальше сейчас определиться с длиной измеряем опять же от нулевой точки через наиболее выступающую точку груди то есть с учетом до да, выпуклости груди желаемую длину и допустим вот откладываем на полочки и на спинке эту величину все с длиной там определились это я вам просто опять же условно показываю Я сейчас все перемерю дальше когда вы нанесли модельные линии. Если у вас нет выточки, то все, спокойно обводим, вырезаем, там делаем прибавки на швы, все хорошо. Если мы делаем выточку, тогда разрезаем по новой. Давайте я сейчас вам покажу, просто принцип работы. Вот так вот, не доходя. Здесь все закрыто. Здесь у нас все склеено. Здесь пропички ничего нет, здесь сейчас заклею. И так, не потерять, закрываем вот эту вот нижнюю выточку, и вот у вас образовалась выточка боковая, девочки. И теперь уже удобно, можете спокойно вырезать деталь, сшивать эту выточку и работать уже дальше. То есть вот, чтобы верх у нас был закрыт, поэтому мы закрываем и работаем пока с низом, для того, чтобы хорошо оформить боковой шов. Понятно, для чего это делали? Вот так вот. Теперь со шнуровкой. У нас будет шнуровка. Она может быть от начала декольте посередине передней половинки до самого конца, например, да, вот до низа. Она может быть, например, всего лишь, ну не знаю, сантиметров 15 от начала декольте. А дальше можно зашить. То есть как угодно. Если мы делаем ее, например, не э, на всю длину среднего шва, тогда определяем вот это расстояние, участок, на который будет шнуровка. Вот сюда, вот к середине, значит, отметки вниз, там, где будет зашита, мы должны прибавить припуск на шов. Вот так сразу делаю. Вот здесь у нас будет машинная строчка. Вот здесь вот, то есть мы зашьем потом, да? Вот до меточки а вот здесь вот мы будем обрабатывать планочку и делать навесные петли либо навесные петли либо можно пробить люверсы но люверсы должны быть тогда маленького диаметра потому что ткань достаточно такая она у нас деликатная мне краше сделать навесные петли. Можно вообще взять готовый шнурочек контрастного цвета, например, черного, и не париться, не, не заморачиваться с этими, не, не обрабатывать рулик, и просто сделать готовый шнурочек. Тоже будет красиво, аккуратно, и можно поиграть, например, с цветом или с фактурой. Вот. Если мы делаем шнуровку от и до, тогда рекомендую где-то на сантиметр... Подснять, то есть убрать вот посередине, это значит так, мы делаем половинный вариант выкройки, сантиметр получается в половине, а в общем это будет 2 сантиметра, чтобы не делать, например, встык. Если мы хотим, чтобы натягивались эти детальки шнуровкой, и чтобы было голое тело. Если мы не хотим голое тело, тогда оставляем как есть. То, то есть либо подснимаем, но я пока оставлю как есть, лучше потом на примерке посмотрю, а то вдруг будет расходиться. Можно еще сделать ложную шнуровку, вообще все зашить, но пробить блочки и шнуровку просто пустить, как какой-то вариант такой отделки. Все. Обводим контрастным цветом детали, уже вновь обретенные, да? нами, нами выкройки. Так, по лекалу обвожу пройму. Очень удобно вот эта вот капля девочки прям. Ложится как надо все. неубиваемое лекало. Все, нанесли те линии, которые вас устраивают. Нашли нужную длину, нужные пропорции. Сейчас я вам покажу еще, как сделать топ на запах, как его смоделировать. И перейдем уже к конструированию легенсов. Так, сейчас уже закончу. Тут, конечно, два взмаха карандашом, и все готово. Я больше объясняла дольше. Но зато все понятно. Все, вот такой вид имеет у нас лекало топа номер один. Итак, друзья, показываю, как смоделировать второй топ. Это будет топ на запах. Скорее всего, я его все-таки сделаю с обматывающимся поясом. Не буду фиксировать, потому что с поясом будет удобнее подзатянуть. Либо... Ну и линия декольте так будет плавать. Показываю. Ой, девчонки, начнем все красоты. Итак, вот работаю с той же базой, что и для первого топа. Что нам нужно сделать? Линия середины... Передние детали. Вот пусть она у меня будет сейчас зеленым цветом проходить вот так вот. <с, <с,> зеленым цветом, красной нитью, да? Середина. Дальше. Я отзеркалила, вот просто приклеила сюда кусочек кальки. И согнув по середине передней детали, просто перевела. ну Вот мне все видно, видите, вот просвечивает. Просто перевела вторую половинку. Сделала в разворот. Вот они, все линии. Выточку, девочки, пока не трогаю. Вот она, если есть, есть. Кстати, вот здесь хорошо, когда топ на запах, выточка нам и не понадобится, скорее всего, потому что она ляжет. Вот как она ляжет в грудь, так оно и будет. Все будет нормально. Ну, либо хотите сделать эту выточку. Все. На вторую деталь я просто выточку закрыла и не приношу. Показываю принцип. Плечевой шов у нас на месте. Мы его уже рисовали там, где хотим видеть. Дальше. Длина у нас топа уже тоже есть. Вот она у меня вот здесь, например. Да? Вот длина. Просто показываю принцип. Боковой шов. Пройма. Пройма. Теперь я беру лекала и просто, легко и просто, одним движением. Ну, давайте красным цветом буду работать. Вот из точки, изначальной точки плеча, вот такой какой-то чуть вогнутой линии, девочки, поверьте, оно ложится само, и я вижу, что я очень сильно декольте не открою. Если нужно посильнее, значит, можно более выгнутую линию сделать. И вот просто вот так вот сюда к противоположному углу, к нижнему вот, к боковому шву, я эту линию увожу. Но знаете, как делаю? Где-то от линии низа топа, если вы будете зашивать, Просто две детали делать, вот вшитые друг в друга, без обмотки пояса. Ну, где-то от низа, ну, поднимитесь на 3-4 сантиметра. И вот в эту метку идите, вот сюда. Вот она линия. Я буду делать ровно вот вниз, вот в боковой шов, в нижнюю точку. Потому что потом я буду пришивать сюда поясочек, и все у меня будет как надо. То есть можно вот так вот сделать. Вот, либо одну, либо вторую линию. Но здесь разница небольшая. Все. И у вас получается, что вы потом снимаете всего лишь вот эту одну часть, и у вас будет две одинаковых детали. То есть получается, что одна деталь, дальше вторая уходит под вот сюда, да, под первую деталь. И получается у вас топ такой внахлест. Потом мы пришьем сюда пояс, такой подлиннее, их можно будет обмотаться. И линия декольте ляжет уже на вашу грудь так, как надо. Грудь большая, пожалуйста, у вас будет красивая линия декольте. То есть тут вообще раз-два. Если не хотите делать пояс, тогда вы останавливаетесь вот на этом моменте, и у вас одна деталь будет вшита вот в этой области, в боковой шов, и вторая деталь уже нижняя под первой, тоже будет вшито вот на этом участке в боковой шов. Спинка тогда остается без изменений. ну Либо сделайте так, чтобы ну, не знаю, там, повыше линию проймы, либо там повыше вырез на ростке, да вот сзади вырез горловины, либо пониже сделайте. То есть можете уже поиграть другими линиями, сделать чуть-чуть другой топ. Все. Вот это вот легко и просто. Мы сделали моделирование двух топов. Переходим к конструированию леггинсов. Итак, друзья, конструирование здесь тоже очень простое, ничего сложного. Полотно трикотажное заранее подготовьте к раскрою. Кто-то стирает, пожалуйста, можете простирнуть в прохладном режиме, в каком-то 30 градусов в стиральной машинке. Обязательно потом отпарить это полотно. Мне хватает просто декотировки паром, либо утюгом. Прошла, все хорошо, выровняла все края, концы, этого достаточно. Как правило, ну, не знаю, я не встречалась с тем, чтобы кашкарсе давало какую-то сильную усадку. Это нужно его постирать, наверное, в режиме 60 или 90 градусов, чтобы оно как-то усело. Поэтому а, я еще, смотрите, что делаю. Вообще, конструирование леггинсов такое простое, что его можно сразу выполнять на полотне. Разложили полотно. Ну, Дать просто покажу, как мы с вами строили базовую основу. А, нашли по бедрам. Границы базовой сетки, как мы с вами делили пополам, это такой у нас условный боковой шов был, да. Отложили, допустим, линию бедер, линию колена, линию кры, линию низа. Отложили здесь все эти вот мерки обхватов. Все, вывели линии и вырезаем прямо на полотне, Это все очень просто. Если вы сами делали выкройку на миллиметровой бумаге. Вот, например, я не буду хранить выкройку леггинсов. Для меня это так просто ее сделать, что мне нет смысла дома забивать или там в студии забивать полки бумагой лишней. Я прям взяла с учетом припуски, с припусков на швы, вырезала вот из миллиметровой бумаги. Вот прям как оно есть. Уложила, не трачу кальку, не перевожу себе, да, уложила и раскроила. Делаем обмелку, долевая нить проходит. Вот как раз параллельно линии вот этого условного нашего бокового шва, да, линия, ну, это ли, линия середины нашей детали, вот, все аккуратненько, и эта линия совпадает с вертикальными, скажем так, полосочками на кашкарсе, с вертикальной вот этой вот линией, все, поперек кашкарсе тянется лучше, вдоль похуже. Уложили, сделали обмелку, раскроили, это все очень просто, поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. Сделаю это за кадром. В кадре я поработаю с топом, потому что топ посложнее. Мы будем работать с бифлексом, и чтобы не терять время, переходим к раскрою топа. Итак, раскрой топа. Долевая нить проходит параллельно середине переда, либо параллельно середине спинки. Трикотажное полотно я укладываю вот таким образом. Кромку с кромкой, и остается у нас одна сторона со сгибом, и одна сторона вот такая вот резаная почему потому что по середине передней детали у меня будет шов для шнуровки знаете что я еще подумала Это такой более сложный вариант объясню на пальцах если захотите повторите можно сделать шнуровку следующим образом ложную шнуровку например можно сделать все в одном цвете а можно подложить под среднюю часть бифлекс телесного цвета для этого мы от линии середины переда вот видите, никак остановиться не могу, по ходу работы приходят какие-то идеи, мне хочется вам сразу все дать. Может быть, если вам понравится эта идея, мы на каком-нибудь уроке вне марафона что-то такое повторим. Смотрите, мы просто где-то сантиметров на 5 уходим от середины передней детали и проводим вот такую параллельную линию, линию ну параллельную середину переда, ну, прямую. Отрезаем. И... Вот эта средняя часть, 5 плюс 5, она будет сантиметров 10 телесная. Да? Вот здесь у нас, например, зеленый цвет топа. Будет шов. Вот сюда в шов вставляем навесные петли. С одной стороны, и с другой стороны. И получается, у нас, как у корсета, да, помните, такая штучка пластрон внизу, а сверху, то есть, мы вшиваем вот сюда вот между двумя деталями, навесные петли. И получается эффект голого тела, если серединку оставить телесного цвета, а все остальное уже в цвет топа. Получается, что мы можем и шнуровку регулировать чуть-чуть. Пускай там внутри э, этот пластрончик, как бы он собирается, ничего страшного, да? зашнуровали и такой эффект голого тела. То есть можно и таким образом поступить. Это более сложный вариант. Если понравится, пишите в комментариях, повторим. Итак, я возвращаюсь к нашим деталям. Хотела сказать бараном как в том фильме. Припуск на шов. К середине и передней детали. Ну, где-то сантиметра полтора оставляю. Я лучше потом срежу. Люблю с запасиком. Я не делала здесь припуски на швы. К деталям, потому что буду вырезать и сразу учитывать. Среднюю деталь спинки я укладываю серединой к сгибу. Спинка у меня будет со сгибом, без шва. Все, что лишнее, если понадобится приталить, Ходу работы, когда я буду делать примерку, я уберу боковой шов. Отрисовала себе такую американскую пройму, лопатки будут открытые, а горлышко наоборот повыше. И шнуровку я буду делать до, например, до солнечного сплетения. Вот так вот. Ну, пока раскроим и по ходу работы уже будем понимать. Припуски к горловине. И к пройме не делаю, потому что здесь будет либо окантовка, либо двойной слой. Я вот еще не определилась. Скорее всего, двойной слой, чтобы у меня не просвечивала грудь, потому что... Ну, потому что. Ну и в два слоя будет более плотный такой у нас. Посмотрим. Так. Можно потом сделать поясок к низу топа, если захотите. Я хочу обычный такой, просто прямой. Сделаю примерку и решу. Я еще не работала с таким бифлексом, поэтому все равно хочу сначала сделать примерочку, а потом уже определюсь. В два слоя мне делать переднюю деталь или в один слой? В два слоя чище, но если окантовать, то в один слой тоже будет хорошо. Плюс у нас еще здесь будет шнуровка, а шнуровку удобно убирать под второй слой. Ну посмотрим. Вот все. Два взмаха ножницами топ раскроен. Если у вас здесь остается выточка да, из бокового шва, значит вы еще собираете вот эту вот выточку. Вы ее не разрезаете, она у вас просто должна быть ну, на мелко намечена, да, и вы эту выточку тоже потом застрочите, зашьете. Теперь я за кадром сделаю примерку этого топа. Бифлекс достаточно плотный, поэтому я макет отдельно делать не стала. Я понимаю, что эта база для меня хорошо подходит. Но сделать примерку топа я должна. Я должна посмотреть, устраивают ли меня эти модельные линии, устраивает ли меня длина. И уже когда мы с вами будем шить топ, то определюсь, два слоя его делать, либо в один слой. Ну, вам в любом случае все покажу и расскажу. А также коснусь скользь. Второй модели топа, которая у нас на запах. И которую я буду сшить из того цвета вот мускат, из орехового. Все, девочки, на сегодня такой длинный урок подошел к концу. К данному видео есть тайминг. То есть вы можете по минутам посмотреть все темы, все этапы работы над топом и над леггинсами. А я с вами прощаюсь. До встречи на следующем уроке. На следующем уроке мы с вами уже приступим к пошиву. А с вами была Ольга Ельченко, канал Ближе к телу, до встречи.